И странно, эта терапия достаточно странная, поскольку у нас наблюдается ограниченность, на самом деле, эффективных лекарств. Ой, как, как ни странно, большого количества лекарств очень маленький ответ. До Недавнего времени до тела единственным вариантом взаимодействия на меланома. В то время как реакции на это было 5% у 20 пациентов меланома, выводите лекарства только одному польза, а всем остальным 19% токсические эффекты. Потому что обычно эти лекарства, эти лекарства вводятся в максимально доступных дозах. Однако лучших результатов нет. Это доступная, и приемлемая стратегия лечения. Но что необходимо, необходимо разрабатывать определенные тесты, которые позволят отобрать правильное лекарство для конкретного пациента. Предиктивные тесты в онкологии – это вещь совсем не новая. Вот этот вот обзор... 1974 года, более ста лет, авариоктомии и адреноктомии эмпирически применялась в случае пациентов для лечения рак ракомолочной железы. Врачам было известно, что... Соответственно, положительный отклик э, менее 50%. В, 60 в конце 60-х было отмечено то, что если опухоль не, имеет, не выражает, соответственно, стратийный рецепт, то вряд ли она реагирует на авароктомию, соответствующие предъективные тесты, для, разработанные для того, чтобы чувствовать реакцию на это. В середине семидесятых стали уже стандартным делом. В онкологии достаточно много тестов, которые основаны на непрерывных переменных иммуногистохимии, например, белки в, опух... в клетках антител. Конечно же, когда вы работаете с постоянными переменными, это, это достаточно сложная история, потому что субъективное э, суждения о том, какова интенсивность, высокая или низкая, не так просто вычислять количество соответствующих клеток и сложно определить вот, соответствующую грань между негативными и позитивными результатами. Я приведу пример. Приблизительно два из каждых всех каждого из трех Пациента в рак э, молочной железы получает там А какого основания я выписал, выписали или нет? Получается в том, что только один процент опухолей страген-позитивные и вот это вот логика для того, чтобы там ксифен приписывать. Каким образом было определено? Это было определено в исследовании, которое не ответственно опухоли на лекарство нет, а на релапсацию после лечения Другими словами, даже после этого исследования непонятно, почему опухоль не происходит, релапсации, релапса, потому что лекарство хорошее или опухоль хорошее. Очень многие рекомендации онкологически основаны на таких относительно серых данных, многие изменилось благодаря случайному открытию мутации в тиразинкиназах. Это было абсолютно случайное открытие, которое случилось в 2004 году. Ну и что тут вот произошло? В тирозинки НАЗА подвергаются влиянию мутации, у них меняется соответствующая конфирмация, и становятся они очень чувствительными к специфическим к к к отдельным лекарствам. Это очень важно. Это впервые в истории онкологии имеются тесты так, ну, так называемые черные и белые. Если имеется мутация, этого чуть ли не сто процентов отклика. Если нет, то нет. Тогда эти пациенты обычно не, не реагируют. Вот посмотрите вот это наше исследование и, э, ингибитор и фактора роста в легких. В тот момент эпитени был утвержд... одобр... прописывался каждому пациенту с раком легких. Мы знаем, что это дорогое лекарство, мутация связан с откликом. Мы отбирали пациентов на основе тестов мутации. Номер один необходим гистологию оценить. У пациента должна быть адвокатная да, относительно редкий тип рака легких. Во-вторых, необходимо оценить, определить мутации, выявить мутации до начала лечения. Обычно после химиотерапии каждому пациенту прописывается тогда польза 10%, то есть каждый десятый получал какую-то пользу от, от лекарства. А вот это отбор пациентов на основе мутации, это означальный размер опухоли, вот это так называемый водопад. В этом случае мы видим снижение размера опухоли, вот это рост, но мы так называем стабилизацией Заболевания, потому что относительно средние, приемлемые. 25 пациентов, 6% и того от всех случаев от, рака, от проявления рака легких, другими словами, только у 6% будут соответствующая мутация присутствуют. Но клиническая польза на чуть ли не 100%, каждый, каждый пациент получает пользу от этого лекарства. Вот здесь и достаточно... Финансовая эффективность подобного лекарства. Почему? Потому что обычно новые лекарства, они очень дорогие интеллектуальные права. В данном случае минимальные затраты на дорогое лекарство приписываете его только тем пациентам, которые на самом деле почерпнут пользу от подобной терапии. Сейчас проводится ряд тестов в клинической онкологии, которые постоянно используются перед выписанием лекарства. Они последние годы появились. Первый 2007-2008 был утвержден, и сейчас одобрен И сейчас осталось не так много обязательных тестов в онкологической практике. Вдобавок к отбору пациентов на хорошее лекарство имеются, скажем так, тесты, которые подвер... под... предполагают исключение потенциально больных, не дающих отклик. <св Otih> э, вот схема не включена, в чем идея, ИГФ? И GFR-антитела обычно они предписываются для воздействия, для лечения пациентов рака. Ректального рака однако раз протеины сигнал о развитии каскада соответствующих рецепторов. Если у опухоли мутация в раз, тогда нет смысла ингибирования рецептора, потому что молекула ниже по цепочке уже активизирована. Если вы его будете ингибировать, то смысл, ничего не произойдет, потому что уже соответствующий под путь активизирован, около 10 лет назад был введен быстрый растостение. Для исключения пациентов и излечения GFR. Мы проводили наше собственное исследование, и как мы э, размышляли? Э, в настоящее время э, антитела обычно приписываются э, в качестве первой терапии вместе с химиотерапией. Если вы получаете эффект, этот, и вы не знаете, что именно сработало: или химиотерапия, либо антитела, или комбинация э, и того и другого. Есть историческая статистика, как антитела, как единственного агента, но в, данном, в, то, в то время, раз тестинг не был развинято, то есть не было отбора пациентам, и второе, антитела, это просто лечение последнего, последняя надежда после химиотерапии. Это основа онкологии, в том случае, если вы применяете хорошую, терапии сначала, то эффективность будет лучше. То есть, что мы считаем, что если мы будем проводить нормальное тестирование, правильное тестирование резистивных, резистивных мутаций, резистивных протеинов, если мы предложим таргетированную терапию в точности так, как мы делали в случае с то мы получим лучшую эффективность терапии. Это очень первый важный момент. И второй очень важный момент. И пациенты, и, и врачи обычно боятся химиотерапии. И э, вы откладываете химиотерапию, и это лучше для пациента. Это обычное мнение. То есть мы хотели получить хорошую эффективность. Первое. Мы хотим отсрочить введение химиотерапии. Второе. Это график. Потому что это довольно сложная работа собрать всех пациентов. Идея заключалась в том, что если пациенты подходили нашим критериям без мутаций, то мы вводили РДТ в а если были мутации или были какие-то другие обстоятельства, то пациенты получали стандартную терапию флюоропираминотином, флюороратином. А результаты были ну, обескураживающими, что было удивительно в том, что... Результаты в этом, при очень хорошем подборе пациентам, результаты были, когда вот эти антицела были приписаны без подбора специального пациентов, мы применяли пациентов в тяжелом положении. Это объясняет, почему необходимо признать изменение биологии опухоли. И это я могу легко уже понять о том, что и GRT и антитела работают лучше для, для уже леч, леченных опухолей, а не нативных, наивных, нелеченных. Не и поэтому этот механизм, посмотрите, в 6 из 19 пациентов у нас была ясная прогрессированная болезнь, которая тоже нетипичная, что мы сделали. Мы применили секвенирование к пациентам с прогрессирующими болезнями, и мы увидели факторы, которые более-менее известны. Ну, например, здесь уже сегодня мы сегодня говорим о применении ХРТ, применении. Это применимо для двух или трех карсином. И если вы приведете здесь, то первое, вы должны обеспечить ХЕРТУ специальную терапию. И, конечно, у вас не будет вот такой эффективности ИЖРФСИ-антител, потому что и второе, это так называемая микросицелитная стабильность, это альтернатива э, колоректального э, рака. И, и теперь это пациенты будут, будут получать... Нам удалось идентифицировать некоторые примеры, э, почему э, результаты были э, не такие успешные. И когда мы говорим о мутациях, большое количество мутаций происходит или соответствовали паргетированию и для большого количества диагностических компаний, мы видели о том, что у нас есть ингибиторы, и совершенно неважно, где вы определяете эти мутации. И изначально эти мутации были найдены в меланомах, и препараты были прописаны для меланом. Но как, как насчет других опухолей? Иногда работает очень хорошо, потому что вот посмотрите первые примеры саркомы с мутациями, и она лечится очень хорошо, реакция была очень хорошая. Почему? Потому что не эпителиальные опухоли обычно не имеют функционального AGFR рецепторов. Но когда идет об обыкновенном опухолем эпитиальным, то эти ингибиторы являются неэффективными. Почему? Потому что эпитиальные раки имеют, если вы применяете лекарства, то есть компенсаторный механизм обратной связи, который активирует AGFR и происходят каскадные процессы. То есть это неэффективно в гастроонкологии. Итак, еще раз, это был первый пациент с, с желчным пузырем, и... на котором не сработала ни одна стандартная терапия. И мы приложили, применили комбинацию этих предыдущих двух методов. И здесь бирофенит, и это два препарата, которые доступны. И мы получили, что очень хороший результат, это обычно, не очень необычный результат. Также очень хороший результат. В ответ на эту публикацию я получил письмо от американского врача, и он сказал, вы... Получили положительный результат Но насколько долго это было 12 месяцев я написал Я написал ему письмо И мне доктор, это американец Написал, что да, спасибо большое Для того, чтобы сработала Страховка Вот как работает Сейчас это в наше время То есть даже электронное письмо Может оправдать расходы Вот теперь самая интересная часть презентации Касающаяся лечения На следственных онкологии это примерно где-то 5 процентов смертности онкология это много наследных раков они происходят по специальным механизмам и наиболее интересный механизм это связан с наследственным Раком груди, раком а, яичников. Это синдром Анджелины Джоли. Вот посмотрите, это мутации. А обычно носители мутаций а, а, а, наследуются от одного из родителей. Но а, Астеш все браколил, остается активным. То есть вот эти а, люди абсолютно нормальные. А, потому что клетка сохраняет бракофункцию. Каким образом развивается рак? Благодаря соматическому угнетению, бракодефициту. И это очень сложная задача, очень трудно лечить рак очень простыми препаратами. Это старый и дешевый препарат, который специфически охотиться за брака клетками и отлично результаты показывают Ян Дубинский позавчера уже говорил о польских данных, которые использовали этот препарат для нас наследственного рака груди, поэтому это но здесь наши данные показывают у нас этот препарат очень эффективный является для лечения пациентов рак которых был за браком мутациями а следующий препарат в который в лабораторных условиях показал высокую эффективность по брака недостатку и это этот препарат забытый так называемый, и он был разработан в 80-х годах он применялся в онкологах пациентах, Но он давал непредсказуемые э, токсологические эффекты. И был слишком рискованно его использовать. А сейчас это действительно есть большой риск. И теперь есть большое количество рисков, которые компенсируют эти отрицательные факторы. Вы видите, когда у э, пациента есть нетропения, то вы э, видите опять возрождение гематологических оценок. И если бы мы знали о том, что этот препарат может быть использован, то интересно посмотреть, Одобрение использования этого препарата в 80-х годах у нас были, во всех инструкциях написано, что он одобрен для лечения, онкологии. То есть мы использовали для пациентов наследственного рака яичников и опять-таки начали были хорошие результаты и девять из 12 хорошо ответили на эту терапию положительно. Это очень хорошее достижение. А теперь очень интересная часть истории. Если вы рассмотрите рак яичников, то примерно один из шести рак яичников, 15%, развивается из-за вот этой мутации наследственной. И изначально мы хотели показать очень простую вещь. Все пациенты получали терапию платиниума. Мы ожидали... Что наследственные онкологии, пациенты с ним отвечают лучше на терапии, чем произвольные спорадические случай из-за бракодефицита. И это на самом деле потому посмотрите, где-то изначальный размер опухоли, если вы рассматриваете пациентов с наследственным раком, то они действительно показывают очень большие положительные результаты, чем случайные пациенты. Давайте теперь посмотрим ход течения болезни в пациентах с наследственной формой рака. Эти женщины обычно приходят, когда у них уже продвинутая стадия, то есть хирургия уже бесполезна, они получают ликорство платья, потому что наследственный рак имеет очень выраженную ответную реакцию на этот приятная операция, обычно операция после двух месяцев полечения, это так называемая интервальная хирургия, то есть идея заключается в том, чтобы удалить всю видимую часть опухоли, а обычно это называется удаление всей видимой массы опухоли, и потом то же самое, такая, казалось бы, эффективная терапия применяется еще раз для того, чтобы уничтожить остаточные онкологические клетки. В теории это должно быть очень хорошо, потому что у вас есть многократное сжимание, сокращение опухоли. Хирургически выбирать остаточную раковую массу, а потом почищаете остатки. По идее, должно быть хорошо, но это не так. Все эти женщины через год э, получают возвращение э, рака после прекращения терапии. Мы задали вопрос, почему, по какой причине. И вот ответ. Посмотрите сюда. Это, инициально, это начальное, э, до лечения опухоль. И да, действительно, там была мишень, там был бракодефицит. И, и, конечно, она ответила на, э, среагировала на лечение платина. А это после, через два месяца терапии. И это оставш... остаточная опухоль. Вот вы понимаете, это опухоли, это, вы видите восстановление брака функции. Как это может быть так быстро? И мы смогли идентифицировать э, флюор... с центрами методами, другими средствами, увидите на следующем слайде, то, что э, деактивация оставшейся бракали. Это не первые события в патогенезе рака. Опухоль имеет очень упрямые такие клетки, которые сохраняют свою собой бракофункцию. Это экосистема, где есть два типа клеток. Технически это очень довольно сложно доказать, что это... Потому что в основном эти клетки выглядят как нормальные клетки, что мы можем сделать. Мы ну, можем P53 анализ для того, чтобы показать, что это реальные раковые клетки, потому что они не содержат мутацию P53, может визуализировать эти клетки флюоресцентными методами. И это ну, достаточно сложно, для того, чтобы показать, что это не просто артефакт, какой технический, а восстановление браков функции были показаны порядка 10 лет назад. Это известный факт. Потому что что нормально обычно происходит, у вас есть мутацию и через несколько лет терапии, большое количество пациентов разрабатывали вторую, получали вторую мутацию в этой области, а обычно это было восстановление. Потому что когда у вас есть одна смещенная мутация, а потом компенсационная мутация около нее, то в конечном итоге вы можете более-менее восстановить функции протеинов, и иногда это просто вот мутация. Но это не тот механизм, это не вторая мутация. Вторая мутация не может появиться в течение нескольких недель. Это уже существующие браковые профишинсы, которые... А как мы показываем это, вот, например, посмотрите, это первичная мутация. Что мы делаем? Мы со э, соседний полиморфизм, и мы видим о том, что э, соответствующий полиморфизм э, также э, сохраняет свою гетерозиготность, и э, эти процессы не могут случиться одновременно. Это отбор клеток. Почему это... Э, Предыдущие открытия, все исследования были сделаны бракотю носителями, и врачи всегда спрашивали, как это одна и та же болезнь с одним и тем же синдромом, они похожи друг на друга своими функциями. Но мы хотим сказать, что это различные механизмы. Это первый, метр, второй механизм, который занимает несколько, два года. Следующая. Я вам сказал, что несмотря на эффективную терапию, все эти пациенты в конечном итоге к нам вернулись. Это вот первоначальная опухоль с остаточными раковыми клетками. Это после терапии платином. Она восстановила свою бракофункцию. Это специальный набор клеток, который потерял бракофункцию. А здесь... То, что мы называли терапевтические каникулы. То есть там был определенный интервал, когда пациент не получал лечение. И когда мы видим возвращение рака, то он похож на изначальную опухоль. Это экосистема. В отсутствии лечения бракодефицитные клетки имеют преимущество, но бракропрофицитные клетки по какой-то причине продолжают развиваться. Конечно, когда вы применяете такую плотинную терапию, то вы получаете опять эти клетки, когда прекращается терапия, то это равновесие возвращается в изначальное состояние и получается, соответственно, диспропорция клеток, и особенно тех клеток, которые оказались в сопротивлении лечению. То есть, это сказано в, во всех учебниках о том, что остатки бракалина являются ключевое событие в патогенезе наследственного рака. Это ключевое событие, но это не первое событие. Бракодефицит – это несопоставимо с жизнеспособностью клетки. А обычно клетки идут в апоптозис. Для того, чтобы предотвратить апоптозис, клетка должна разработать, прежде всего начать мутацию p 53 Она уже является, сопротивляется апоптозой, только после этого эта клетка может развиться бракодефицит и полноразмерную опухоль. То есть нам необходимо понять о том, что когда мы лечим эти опухоли, мы бы хотели применить препарат с ориентированным на специфику лечения. Но там есть группа клеток, которые не являются бракодефицитными, и там нет способа, каким образом вылечить эту, невозможно вылечить эту опухоль этим подходу. Каким же образом мы работаем с гетерогенным населением начале группы этой клетки? Один из классических подходов – это интенсифицировать терапию. И мы возвращаемся к нашим данным. И что бы мы хотели, мы... Это работает очень хорошо. И мы знаем о том, что они бракодефицитные, но они работают достаточно хорошо. Что-то, очевидно, еще влияет на это действие, и у нас имел два хороших препарата для наследственного рака и идея была очень простая для обычных для врачей, и если вы хотите, если у вас два лекарства, попробуйте их вместе использовать, и это мы использовали комбинацию вот этих двух препаратов для наследственного рака ясниках, и это последствии 62 пациента, и у нас эффективность была 52%, при комбинации 12%. Вы не можете собрать много, конечно, пациентов, но вот здесь 100% положительного ответа. Но я бы хотел сказать, что это вторичная важность, что по-настоящему важно в лечении рака яичников, Это так называемый патологический положительный ответ невозможно достичь, применяя эту терапию для рака и теперь мы не знаем почему, потому что у нас есть уже группа потенциально резистивных клеток и вы никогда вам не удастся уничтожить все эти клетки системной терапии, вот почему патологи всегда рассматривают остаточные опухолевые клетки при хирургическом удалении это причина для того, что происходит возвращение этих пациентов в азоболение. в исторической серии пациентов 62 пациента было 0 патологического ответа. Когда же смотрим на перспективные исследования, два из 12 пациентов вывели два полных патологических ответа. Надеемся, что эти два пациента полностью исцелены. Вдобавок к опухолевым опухоли, естественно имеется Технические требования к исследованию. В случае многих типов опухоли сложно получить гистологические образцы клеток. Это инвазивное проникновение в ткани опухоли. Намного проще иногда небольшой пункцией И просто несколько раковых клеток. Цитологию взять. Вопрос, хорошо ли цитологию для морфологической инвалидации получить. Но можно ли те же самые клетки использовать для молекулярного анализа. Это интересное исследование будет. Почему? Потому что когда мы получаем историческую серию пациентов с аденкарциномой легких, у нас получается собрать пары исторические пары. те пациенты изначально обладали цетологией для того, чтобы сформировать этот диагноз. Потом была хирургия достаточно туморгенеза и, соответственно, какие-то слайды без каких-то... Можно ли их сохранить для молекулярного анализа, если ДНК хорошо сохраняется? Да, ДНК-тесты можно проводить. Для нас было удивительно то, что даже РНК хорошо сохраняется в цитологических образцах. Великолепные результаты с таким материалом. Это очень важно, потому что многие пациенты не способны выдержать истинную биопсию. Могут выдержать только небольшую пункцию. Далее, когда осознаем, что данные слайд-образцы можно теперь проводить, использовать для анализа РНК. Секундочку, пожалуйста. Появляются новые варианты. Например, очень часто... Введение лекарства основывается на выявлении транслокации. Проблема с этими транслокациями заключается в том, что точка перехода, перелома может в разных местах находиться, например, флюоресцентность к и все вот это достаточно дорогой и сложный осы, которые использовать сложно. Мы знали, что в транслокированных киназах точка перелома может менять свое положение. Один из стандартных подходов к выбору общих типов транслокации называется вариантами. Делается 20 аллель специфических пациент тестов для определения транслокации. Это не эффективно, потому что таким образом вы пропускаете истинную транслокацию. Клинически очень важно получить э, всех пациентов с транслокацией так, Таким образом что мы делаем как киназа активизируется вот это нормальный алкиназа обычный ген когда происходит транслокация регуляция меняется и выражение и проявление киназного домена вместе с ее ложным партнером увеличивается активация и проявление транслокации. РНК, испытавшую транслокацию, когда вы сравниваете вот между киназным доменом и э, личным доменом, то есть, один к одному, если один к одному соотношение, тогда транслокации нет, если соотношение меняется в пользу киназной, тогда это этот это, это, это случай. Фиш при присутствии транслокации... Только присутствующий транслокации может быть, вот это текущее исследование, которое валидирует данный метод, подход хорош, потому что в большом счете такие РНК-сайты, которые могут проводиться и на образцах, на реплицирует данные АС и ФИШ. Хорошо, что это дешевый, недорогой. Хороший, соответственно, практический тест для использования на практике, вдобавок к простым сингл тестом, это простые тесты, которые больше, даже легко доступны, но, естественно, имеются и определенные сложные тесты, комплексные, популярные направлением клинических исследований. В какой-то мере клинической деятельности заключается использование тес мультиген теста мультиген экспрессии Гены для, в омиксных исследованиях, потом вычисляете соотношения между разными генами. Проявление подобных тестов частично связано с, интелли... с требованием по интеллектуальной собственности, потому что обычно вы не способны защи... защитить тест на отдельный ген, отдельного гена. Но когда вы измеряете выявление нескольких генов, потом используете какие-то компьютерные вычисления, тогда вот это уже по требованиям интеллектуальной собственности можно защитить. Соответственно, иное количество тестов многоклеточных используется в клинике. Основные преимущества заключаются в, их в том, что они вообще это контринтуитивны. Когда рассматриваете логику для мультиген секвенирования, ИГФР-мутации, например, распространенные в, в раках легких, мы их, рак легких, анализировали, но в случае рак мощности жизни не происходит. идет заключается теперь все те, все гены в остаточную корзинку заснуть один. Он так или иначе найдет ИГФР мутации в раке в молочной железы, тогда вы ингибитор можете соответствующий использовать. Вот нет такого взаимодействия ген-ген, ген, -ген, ген взаимодействия. Биологические тесты чувств сенситивной чувствительности достаточно сложно выявить первичный опухоль, как основанная культура. Это клетки, которые не являются нерепрезентативными всей опухольной массы. даже если какие-то результаты получаете в чувствительности лекарств, совсем не обязательно. Это соответствует тому, как опухоль будет реагировать. В том же самом случае ксенографтов опухоль переносит иммунодефицитные мыши, и эта мышь будет демонстрировать определенные паттерны чувствительности к лекарствам. Но многие ее скептики говорят, то, что эти мыши были иммунокомпрометированы. И это на самом деле так, потому что определенный механизм имеется. результатами является то, что результаты этого соответствующих синографтов, они всегда хорошо связываются, связаны с результатами, которые получаются в пациентах. И еще больше, скажем, другие подходы, попытки интратуморальной инъекции определенных лекарств. Для того, чтобы наблюдать гистологический отклик, вводите 10 лекарств, а потом выбираете тот, который вызвал наибольший гистологический от эффект для его дальнейшего использования. А вот здесь вот выводы, потому что имеются определенные тесты, оптимизирующие лекарственную терапию. Многие из них легко доступны, тем не менее, к сожалению, нет теста на токсические лекарства. И, к сожалению, мало каких пациентов получает выгоду от этих достижений, потому что соответствующие мутации очень редкие и имеют место только в избранных видах опухоли. И большое спасибо за внимание.